Державные телерадиокомпании ⁇ Это новости ⁇ в студии вас приветствует Здравствуйте! И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Президент в преддверии праздника Дня Победы посетил ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня в Кыргызском авиационном институте состоялось торжественное открытие памятника первому военному летчику Кыргызу, Абдували Курбаналиеву. Экс-начальник 9-й службы ГКНБ Дамир Мусакиев приобрел жилье на 20 миллионов сомов. Оперативники задержали подозреваемого в серийных разбоях на магазины в столице. Президент принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Кыргызской Республике Николаю Довиченко. Глава государства выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, в результате которой погибло более 40 человек. Мы скорбим вместе с народом России, отметил Сорун Байджинбеков. Президент отметил, что встреча проходит в канун 9 мая. Наши отцы и деды проявили героизм, изгибаемую волю, готовность к самопожертвованию, бесконечную любовь к родине, отметил глава государства. Николаю Довиченко передал Сорун Байджинбекову слова поздравления, Владимир. Путина с Днем Победы. Он вкратце рассказал о проделываемой работе в качестве посла, в рамках которой посещает регионы республики. Отметил, что приложит все усилия для укрепления двустороннего сотрудничества. Президент и посол обменялись мнениями по вопросам реализации достигнутых соглашений по итогам государственного визита президента Владимира Путина в Кыргызстан, мероприятий в рамках перекрестного 2020 года между Кыргызстаном и Россией, а также предстоящего саммита ШОС в Бишкеке. Я раз в нашей встрече я поздравляю вас с Великим Праздником, Днем Победы вас и весь российский народ. Я уже поздравляю Владимира Путина. Завтра будем отмечать, завтра весь пол Мы каждый год проводим, только в Бишкеке, в областях, в районах центра проводим весь пол. Мы всегда уважаем наших дедов и отцов, которые нам поставили такое государство, Всегда это проводим очень на высоту. Президент в преддверии праздника Дня Победы посетил ветеранов Великой Отечественной войны у Субакуна Байсалова и Алексея Варавина. Глава государства побывал дома, в гостях у каждого и тепло побеседовал с ними. Ветераны рассказали о военных годах и своем жизненном пути. Глава государства, в свою очередь, отметил, что подвиги ветеранов в годы Великой Отечественной войны, ратный труд по восстановлению страны после ее окончания послужили основой для дальнейшего развития и укрепления государства. Мы никогда не забудем героизм наших ветеранов и их заслуги перед. Отечеством. Мадина Низамова продолжит. Ветеран Великой Отечественной войны Усубакун Байсалов встречает президента при полном параде. Они крепко жмут друг другу руки, а после беседуют о войне, о жизни, о тех, кто погиб, сражаясь за родину. Сам Усубакун Байсалов попал на фронт 18 лет, служил связистом, дважды был ранен. Великую победу встретил в Польше.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 я хочу дать себе шпиту. Я хочу А что, мы в Кыргызстан Усубакун Байсала вернулся спустя год после окончания войны. Ветеран выбрал для себя одну из благородных профессий – учить и воспитывать детей. Так и проработал до пенсии – учителем, потом директором школы, а затем заведующим районным отделом народного образования. Сейчас у 95-летнего героя 8 детей, внуки, правнуки и праправнуки. Президент желает ветерану крепкого здоровья на все отпущенные календарем годы. О войне Усубакун Байсалов написал книгу. Один экземпляр он подарил главе государства. Познакомился президент из большой коллекции книг ветерана. После встречи с Усубакуном Байсаловым президент навестил ветерана Великой Отечественной войны Алексея Варавина. Спасибо, что вы нашли возможность посетить это, утра на войне. Это ваш праздник. Спасибо. В беседе с героем Сорунбай Джейнбеков отметил, что жизненный путь и отвага ветеранов Великой Отечественной войны в борьбе за светлое будущее и мирное небо над головой являются примером для подражания следующим поколениям. А их труд по восстановлению страны после окончания войны послужили основой для дальнейшего развития и укрепления государства. Для нашего поколения, для будущего поколения образец, образец. Как надо служить отечеству, родине? Да, а молодцы, чё, да. молодцы. Школу кончил, через три дня война. Сразу на а фронт, через да? три дня мы, пацаны, все в военкомате. Прошу направить на фронт. Все? Да. Как... да, со школы. Десятый ну, класс я кончил, через три дня а война. все уже пошли. Глава государства отметил, что 9 мая по всей республике состоится шествие бессмертного полка. Сорунбай Дженбеков традиционно примет участие в этом масштабном мероприятии памяти тех, кто отдал свою жизнь за родину. Кроме того, глава государства поручил уже начать подготовку крупных торжественных мероприятий к 75-летию Великой Победы, которая будет отмечаться в следующем году. А следующий год 75 лет победы Великой Отечественной войне. Это будет большой праздник. Вы держитесь, хорошо? Да. Держитесь, а мы будем молить нравится. Бога, чтобы Буду. у вас здоровье было хорошее. Буду. 17-летний парнишка из Таласского села Кировка Алексей Воравин после окончания школы поступил в Ферганское авиационное училище, а уже через три дня началась война. На передовой юный солдат оказался спустя год, в 1942 после того, как окончил ускоренные курсы Красной армии. Великую победу Алексей Воравин встретил в городе Бреслау. На пути к победе получил два серьезных ранения, сражался за освобождение Белгорода, Харькова, Полтавы и Память ветерана бережно хранит еще один долгожданный день из далекого 1945 года. Это встреча с родными. Мама шла, я не могу без слез раз, идет, идет. Сыночек, это правда ты? Извините. Она не верила, что я пришел с войны. Не верила. А папа идет. Ну что, ты ж видишь, это наш. В этом году ветерану войны исполнилось 98 лет. Ровно 20 лет своей жизни он посвятил службе в органах национальной безопасности. На заслуженный отдых полковник Алексей Варавин был вынужден уйти из-за здоровья. Однако продолжил вести наполненную событиями жизнь. Сегодня его костюм украшают не только фронтовые ордена, но и послевоенные медали за заслуги перед Родиной. Другие люди бы сказали, что я вот лет, 98 лет прожил. Мне надо ту сделать, эту сделать, мне надо это, то никогда ни у кого не просил, очень такой доброжелательный, очень внимательный. На сегодняшний день, по официальным данным Министерства труда и социального развития в нашей республике, проживают 224 участника ВОВ, 17 несовершеннолетних узников концлагерей, 24 блокадника Ленинграда и 2164 труженика тыла. Завтра празднование Дня Победы начнется с раннего утра. В парках, скверах и в жилых массивах Бишкека запланированы памятные акции и культурно-массовые мероприятия. На площади Победы пройдет митинг-реквием с возложением. Цветов к вечному огню. Мадина Низамова, Ченгустоктор Бекулу, ЛТР, Бишкек. Премьер-министр навесил ветерана Великой Отечественной войны Любовь Костылеву, который в этом году исполнится 100 лет. Глава правительства искренне поздравил ветерана войны с предстоящим праздником Днем Победы и пожелал ей крепкого здоровья. Вы – стержень нашего государства. Ваш подвиг служит ярким примером мужества и чести. В годы войны вы прошли через невиданные испытания, несмотря на все невзгоды победили. В самое трудное время вы сумели совершить подвиг и защитить страну. Затем в послевоенные годы вы неустанно трудились во благо Родины и создавали все то, что чем сегодня живет наша республика, сказал Мухаммед Калайб Булгазиев. Премьер-министр заверил, что правительство и дальше будет оказывать поддержку ветеранам войны и тружникам тыла. Любовь к Костылевым поделилась с премьер-министром воспоминаниями о войне и послевоенном времени и поблагодарила за оказанное внимание. Глава правительства вручил ветерану Любови Костылевой материальную помощь и подарки. Хотели поздравить вас и вашем лице всех ветеранов, тружеников тыла и выразить огромную благодарность от имени правительства, Появляется ярким примером служения Родины. И в те трудные времена совершили подвиг и защитили нашу Родину. Поэтому хотели сегодня прийти, поздравить вас, пожелать вам здоровья и всем ветеранам и труженикам тыла, Пожелать доброго, здоровья, благополучия в семье. Спасибо, что сохранили нашу родину. Сегодня в Кыргызском авиационном институте состоялось торжественное открытие памятника первому военному летчику Кыргызу Абдували Курбаналиеву. История целеустремленного и мужественного человека поражает. Как начался путь выдающегося летчика из кыргызского народа, покорившего небо, расскажет Айтул Кунсулкуева. Имени обдували Курбаналиева пока нет в учебниках по истории отечественной авиации. А жаль, ведь он первый военной авиации из Кыргызов, покоривший небо. По рассказам его внука, вся его семья с великой гордостью рассказывает о нем и о его подвигах. И с трепетом хранит все фотографии, документы, награды, связанные с именем выдающегося предка. Он был военный боевой летчик. В 1931 году окончил Оренбургское летное училище. После него много лет летал. Был у истоков основания 24-й авиационной школы в Кыргызстане. Вот как раз начинание авиации начиналось с моего чувака Курбаналиева Абдували. Он был скромным человеком. В то время, когда вся история писалась, чисто кыргызского государства не было, а было, был единый могучий Советский Союз. И говорить, что я кыргыз первый, который полетел, это было некультурно и невоспитанно. Абдували Курбаналиев был не только первым военным летчиком, но и первым преподавателем кыргызом в истории Одесского летного училища. В 1940 году он был назначен учителем военной тактики, но в начале войны, несмотря на то, что он был преподавателем, он написал командованию заявление об отправке на фронт, однако по причине болезни получил отказ. Его учениками были такие именитые летчики, как Талгат Бегельдинов и Исмаил Бек Таранчиев. Я горда и немоверно взволнована новостью о том, что моего именитого предка обучал Абдували Урбаналиев. Я, честно говоря, удивлена и рада, что история этого героя раскрывается, и люди начинают узнавать человека, который был у истоков кыргызской авиации. За годы службы в Советской армии военный летчик был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1946 получил орден Красной Звезды. Имел звание участника Великой Отечественной войны. Первый человек, который учился в военных училищах, занимал руководящий должность этой части военной авиации. Сегодня, в преддверии Дня Великой Победы, в Кыргызском авиационном институте имени Ищембая Абдраимова, отдавая дань памяти герою, состоялось торжественное открытие памятника Абдували Курбаналиеву. Абдували Курбан является первым военным летчиком Средней Азии и Казахстана. В честь Дня Победы сегодня официальное открытие памятника нашему соотечественнику. Абдували Курбаналиева не стало в 1971 году, прожив сложную, полную риска и опасности жизнь. Он стал не только свидетелем непростой и великой эпохи, но и во многом участником больших исторических событий. Отметим, имя первого военного летчика Кыргыза присвоили одному из корпусов Кыргызского авиационного института. Айтол Кунсулпуева, Скармаратов, ЛТР, Бишкек. Жительница Алайского района Хализа Эшалиева нашла информацию о своем без вести пропавшем на фронте отце спустя 78 лет после войны. Она обращалась во все поисковые организации. Сегодня семья не только вновь обрела память об отце фронтовике, но и его фронтовые награды. Мои коллеги продолжат. Она ждала этого дня 78 лет. Хализа Ишалиева все эти годы не теряла надежды найти своего отца-фронтовика. Теперь вместе с внуками она приходит к этому памятнику в родном селе. Я долго искала своего отца. Он родился в Таласе. Его фотографию я нашла у родственницы. Потом это фото я отправляла во все поисковые группы. След отца нашли на Украинском фронте. Он ушел на фронт, когда дочери было всего два года. Сегодня Хализа Ишалиева сама давно бабушка. И все эти годы бережно хранила память об отце-фронтовике. «Я сегодня очень рада. По рассказам матери, отец уходил на фронт, а я сидела и играла. Мне было всего два годика. Братишка был в животе у мамы. Сохранилось последнее письмо, где отец говорит, если будет сын, назовите Эсенбек. Больше никаких вестей. А когда братишка вырос, он сказал, мы обязательно найдем отца. Сегодня я встречаю особенное 9 мая, как будто папа ожил». Накануне Дня Победы дочь фронтовика принимает поздравления за отцовские подвиги и вручили сразу три фронтовые медали отца. Акиниш а Шамарбеков, который также живет в Алайском районе, потерял на фронте сразу двух родных дядей Музафара Дусматова и Бузулана Нурматова. Кроме последнего письма одного из них у него на руках нет никаких сведений. Сохранилось письмо деда, где он пишет стихотворение «Вернусь или не вернусь, но все равно передаю всем пламенный привет». Он написал это в 1943 году. После без вести пропал и до сих пор о нем нет вестей. Остались только эти строки. На фронт Великую Отечественную из Кыргызстана ушли порядка 365 тысяч бойцов. Около 100 тысяч из них не вернулись с полей сражений. Многие до сих пор числятся без вести пропавшими. Майра Музакулова, Зина Ибраимова, Таира Маджианулу, ЛТР Оская область. Два автомобиля в подарок вручили ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии праздника Победы. Одному из ветеранов сегодня 94 года, другому 100 лет. В селе Мады, где живут фронтовики, побывала наша съемочная группа. Благодарность за мирную жизнь не выразить словами. В селе Мады для оставшихся в живых ветеранов-фронтовиков по случаю Дня Победы подготовили театрализованное представление. День Победы в селе Мады встречают два ветерана. Каждому местной власти подарили по автомобилю «Жигули». Оба ветерана прошли всю войну. Одному 94 года, другому 100 лет. Это подарок не только для нас, для всех, кто сражался за мир. Спасибо односельчанам, местным властям, чтобы заботиться о нас. Всячески хотят порадовать. Мы бесконечно рады. За все спасибо, за уважение. Фамять. Дай Бог, чтобы мы еще поездили на этих машинах за всех однополчан, кого уже нет. Главное, что сейчас мир, он достался такой дорогой ценой. Главное сохранить его. По случаю дня победы для всех желающих готова и солдатская каша. Когда началась Великая Отечественная, из нашего села Мады уехали полторы тысячи молодых бойцов. Многие по собственному желанию защищать родину. С победой вернулись около 400 человек. А сегодня их осталось только двое. Еще в начале года мы выделили деньги из местного бюджета на покупку автомобилей для ветеранов. Всего в Карасуйском районе День Победы встречают 11 ветеранов Великой Отечественной войны. Ровно 100 Сколько фронтовиков осталось в живых по сей день? Алена Смирнова Самарасанова, Таирамаджан Улу, ЛТР, Ожская область. Помощь ветеранам Великой Отечественной войны и охранение памяти об их великом подвиге – обязанность каждого. Только благодаря их мужеству и стойкости сегодня мы живем в мире, где нет войны и смертей. Это понимает каждый. Такое же мнение озвучил и депутат Марат Аманкулов в беседе с ветераном войны Валентиной Касатых. О чем еще говорили на встрече с героем войны, расскажет Айтул Кунсулпуева его задержали, но он побежал. Среди борцов за родину и за мирное небо есть имя ветерана Великой Отечественной войны Валентины Касатых. Смерть близких и ужасы войны она встретила в 16 лет. С началом военных действий для помощи на фронте она отправилась обучаться на трехмесячных медицинских курсах. Ну, всего два месяца я там проучилась. И с подругой мы решили сбежать. Война вовсю шла. Потом, значит, выявили у меня... Талант зрительный, что я вот фотографию увижу, я этого человека из тысячи узнаю. Вызвали меня, там не вызвали, приказали, значит, в особый отдел. А тогда что особый отдел? Или, или, или. Ну, все боялись, а ой, какая-то бесстрашная была. Зачислили меня в разведку СМЕРШ. Боец невидимого фронта. Именно так можно назвать Валентину Касатых. Она разведчик. В годы Великой Отечественной войны рисковала своей жизнью, чтобы добыть бесценную информацию о противнике. К сожалению, правила войны очень жестоки. «Со временем я приноровилась узнавать врага на лицо», – вспоминает ветеран. Вот меня эту девчоночку 16-летнюю с собой брали, я, все, встречали. Мы знали, где не должны ехать, все. Ну, увидишь, даже знать. Провожают дальше, ведут партизанские тренинги. Вот, прослужила я там до конца войны. Потом оказалось, значит, служить осталось здесь у нас. Некоторые тайны со времен войны Валентина Касатых хранит и по сей день. Война невидимок – именно так она называет историю фронтовой разведки. Сейчас ветерану 92 года. За смертью супруга умерли и трое ее детей. В этом доме она живет одна. Депутат Марата Аманкулов посетил Героя Победы для того, чтобы поздравить с Великой Датой и узнать о том, как живет Валентина Касатых. Ой, да здравствуйте. Я поднимусь. Я поднимусь. По словам депутата, помощь ветеранам Великой Отечественной войны – это обязанность каждого. Только благодаря их мужеству и стойкости сегодня мы живем в мире, где нет войны и смертей. Так получается, что ежегодно она у нас возглавляет э, э, Союз ветеранов Ленинского района. Очень активная такая женщина. Вот. И так получается, что она всегда рядом и остается немножко без внимания, моего личного. Поэтому в этом году мы решили прийти непосредственно к ней подарите небольшой там памятный подарок. Она э, была принята смерш, знаете, такая была организация очень сильная, которая переборола, переиграла все э, немецкие спецслужбы. Вот. у нее есть боевые награды. Непосредственно лично она одного диверсанта сама лично задержала, за это она получила медаль за боевые заслуги. Отметим, 150 тысяч кыргызстанских солдат были награждены орденами и медалями Великой Отечественной войны. 76 бойцов удостоились звания Героя Советского Союза, а 29 солдат получили орден Данг третьей степени. Айтол Кунсулпуева, Бегзад Машрапов, ЛТР, Бишкек. Блокада Ленинграда – страшная страница Великой Отечественной войны, при изучении которой невольно появляются слезы на глазах. С каждым годом тех, кто совершил подвиг освобождения города на Неве, становится все меньше. И уже молодому поколению приходится изучать посредством книг и документальных фильмов этот страшный период, длившийся 872 дня. В годы войны лишений испытывал весь Советский Союз, но на долю ленинградцев выпали страшные испытания. Про героя Абыкея. Токталиев, который в те страшные годы отдал свою жизнь, защищая Ленинград от фашистов, и о его героическом поступке расскажет наш корреспондент Айзада Мактебек-Кызы. Блокада Ленинграда – след, который не сотрется в истории человечества во вовеки. Ведь именно тогда ушли из жизни тысячи людей от бомбежа, голода, жажды и холода. Более четырех солдат из Киргизии героически погибли, защищая Ленинград. Во время его блокады было большое количество отличившихся своим героизмом киргизских солдат. Среди них был и Абукей Токталиев, дядя по отцовской линии депутата дюгар Кенеша Канабека Иманалиева, который, будучи снайпером, во время войны уничтожил только за один месяц – 20% пять фашистов депутат искал своего дядю несколько десятилетий и вот когда после очередных запросов в россию с письмом ему пришел ответ от депутата госдумы героя россии генерала полковника заварзина виктора михайловича «Это для нашей семьи большое событие. Мы выполнили свой долг. Ради каждого кыргыза, каждого мусульманина, если отец или дедушка пропал без вести, то обязанность потомков найти его и бросить горсть земли в могилу и прочитать Куран. Мой отец, когда был жив, искал его». Отец был младшим сыном, а Абаке Ата старшим. В 1941 году ушел на войну и в 1942 погиб. Я начал поиски с 2008 года. На мои запросы пришел ответ от депутата Госдумы, героя России, генерала-полковника Заварзина Виктора Михайловича, к которому я обращался. В результате я съездил на могилу дедушки, отвез горсть нашей земли и почтил его память. О снайпере Токталиеве стало широко известно всего за пару месяцев до его героической гибели. В осажденный Ленинград приехала делегация Компартии из далекого Кыргызстана. И на имя руководителя делегации секретаря ЦК КП Киргизии поступило письмо от начальника политодела воинского соединения комиссара Золотухина. Цитата. «В нашем соединении служит кыргызский снайпер Токталиев Абыкей. Он за один месяц убил не один десяток гитлеровцев. Он был очень рад, узнав о прибытии своих земляков в Ленинград и написал вам письмо. Это письмо мы отправляем. Поздравляем вам вместе с фотографией об Икея. А письмо от героя выглядело следующим образом. Достопочтенные кыргызские родственники, шлю вам привет от имени защитников города Великого Ленина. Я родился в Киминском районе Киргизской ССР. Прежде чем попасть в ряды армии, я трудился в колхозе Кайнды Чонки-Минского сельсовета. Дорогие родственники, мое искреннее желание перебить всех врагов и стереть их с лица земли». Послание, ставшее трагическим завещанием, опубликовало 31 мая 1942 года в то время главная газета республики на кыргызском языке «Кызыл Кыргызстан». Герой, погибший 7 июля 1942 года от тяжелых ран, был похоронен в 800 метрах от перекрестка шоссейных дорог севернее соцгородка Слуцкого района Ленинградской области. К сожалению, мой дядя умер, но все те офицеры... Кто его знал, отмечали его патриотизм, храбрость и ответственность. Ведь он был обычным сельским мужчиной, но показал себя на войне профессиональным снайпером и уничтожил не один десяток фашистов и Иманалиев безумно горд тем, что его дядя по отцовской линии был бесстрашным снайпером и защищал от врагов не только Кыргызстан и Россию, но все человечество. Депутат обещает передавать из поколения в поколение в своей семье традицию посещать могилу Абакея Тохталиева перед каждым 9 мая, возлагать цветы и читать молитву. Азядам Хатыбек Каязов, ЛТР, Бишкек. В связи с распространившейся информацией в ряде информагентств и соцсетях о якобы поражении правительства в Международном арбитражном суде узбекской стороне по вопросу пансионатов из Исокольской области, в правительстве сообщили, что на сегодняшний день рассмотрение данного дела в суде продолжается. Отмечено, что очень часто при рассмотрении арбитражного дела по такого рода искам вначале рассматривается наличие юрисдикции арбитражного трибунала для рассмотрения данного спора, а не сам вопрос по существу. Только после этого начинается процесс рассмотрения вопроса по существу. В начале мая был завершен первый этап, по итогам которого арбитражный трибунал вынес решение о том, что у них есть юрисдикция рассматривать данный вопрос по существу. В этой связи информация о поражении правительства по данному вопросу в международном арбитражном суде является недостоверной. На сегодняшний день со стороны правительства принимается широкий спектр мер ведется работа над формированием доказательной базы изучением аргументов, аргументов СЦА. Экс-начальник 9-й службы ГКНБ Дамир Мусакеев с 2010 по 2018 год приобрел жилье на 20 миллионов сомов. Такие данные озвучила Генпрокуратура. Так, большинство недвижимого имущества приобретено с 2010 по 17 год и оформлено на близких родственников Дамира Мусакеева – отца, мать и двоюродного брата. По расчетным данным 9-й службы ГКНБ и других предварительных документов, стоимость недвижимости в разы превышает официальные доходы не только самого Дамира Мусакеева, но и всех его близких родственников. Собранные материалы, Зарегистрированным в материале ЕРПП также имеется список недвижимости Дамира Мусакеева, которая оформлена на его близких родственников. Квартиры и дома по Бишкеку на улицах Суверкулова, Кокбель, Кенгсуй. Квартира и дом на улице Рыскулова, Турусбекова, Калыкакиева, Патриса Лумумбе, Куйручук. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ДОМА. ПО ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ. СОКУЛУКСКИЙ РАЙОН СЕЛО НОВОПАВЛОВКА УЛИЦА ПРОЕКТИРУЕМАЯ 199. АЛАМИГИНСКИЙ РАЙОН СЕЛО МАЕВКА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И коттеджи В КУРОРТНЫХ ЗОНАХ. ДОМА И МАГАЗИНЫ ПО ИССЫКУЙСКОЙ ОБЛАСТИ. СЕЛО Чон Сары ОЙ. СЕЛО Бекумбаева, СЕЛО Бостери. Напомним, что ранее военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс главы девятой службы ГКНБ Дамира Мусакиева. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия он, будучи начальником девятой службы ГКНБ, с 2016 по 17 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников. Токтогон Алтыбасарову в родных краях называют женщиной-легендой. Она была известна тем, что во время Великой Отечественной войны заботилась о детях, эвакуированных из блокадного Ленинграда. В 17 лет она смогла передать этим детям материнское внимание и тепло. О женщине-легенде, ставшей матерью 150 детей, расскажет наш корреспондент Тимур Тимиргалеев. Жители села Курменты Тюбского района и области Токтогон Алтыбасарову называют женщиной-легендой. В годы войны, а именно 27 августа 1942 года, она практически в одночасье стала матерью для 150 детей, эвакуированных из Ленинграда. Токтагон Алтыбасарова не просто заботилась о детях. В свои 17 лет она, как отмечают жители, смогла передать им материнское внимание и тепло. Она мне была как родная мать. Я сиротой росла. Она мне многое на хороший путь навела. Любила меня, я ее любила. Она мне многое-многое передала от себя. Вот. И она очень была такая женщина. Она всем шла на, на уступки, всем хорошие слова говорила. В общем, одним словом, очень хорошая была женщина. И хорошая мать. Как отмечают местные жители, Токтогон Алтыбасарова, несмотря на всю ее простоту, была незаурядной личностью с уникальной памятью. Когда началась война, ей было 16 лет. Несмотря на юный возраст, Токтогон Алтыбасарову сразу назначили секретарем комитета комсомола. А после того, как председателя поселкового совета забрали на войну, молодую активистку поставили на его место. 44 года она проработала председателем сельсовета в родном селе Курминты. 23 раза избиралась с депутатом поселкового, районного и областного советов. Была членом коллегии Верховного Новосуда у Киргизская ССР. С Токтон и Эдже мы вместе работали с 1979 года. Она была человеком с уникальной памятью. Она всегда вспоминала про своих детей, приехавших из Ленинграда. Она им заменила мать, любила их, воспитывала и кормила. Такие люди, как она, посвятили всю свою жизнь для народа. Мы никогда ее не забудем. Она была светлой, доброй и умной женщиной. Также она всегда подготавливала хорошие кадры для школы. Учителя были всегда грамотные. Она была за то, чтобы в школе преподавали на должном уровне на двух языках. В работе она всегда была ответственной и четко выполняющей обязанности. Именно от нее мы всему и научились. Стоит также отметить, что подвиг токтогона Альтобасарова в эти дни отметили и в Нью-Йорке. В штаб-квартире он открылась фотовыставка, посвященная победе во Второй мировой войне. Постоянные представительства ряда стран бывшего Советского Союза организовали экспозицию ⁇ Женщины в войне, отвага и героизм ⁇ Кыргызстан посвятил свою площадку героическому труду и подвигам женщин в годы войны, где и был отмечен гражданский подвиг Токтогон Алтыбасаровой. Тимур Тимиргалеев, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. К этому часу это все новости. Всего вам доброго, до встречи.